Друзья, что такое веселая пятница в TLC, что такое J5 в TLC, что такое клиенты и как заработать 500 долларов за один месяц, не строя сеть в компании TLC. Друзья, всем привет. Вот получил только посылку из Америки, из Pesota. И сейчас вам покажу, как делается J5 в течение месяца и как в TLC легко заработать 500 долларов смотрите в одну из пятниц была акция на заварной чай и асути. продукт стоит 55 долларов в америке я делаю на клиента заказ один получаю в подарок за 55 долларов следующую неделю steam sense продукт который работает с нашими столовыми клетками для костей суставов 60 долларов стоит беру на клиента один покупаю, второй в подарок. В следующую неделю чага. Беру одну чагу за 60 долларов, вторую за 60 долларов получаю в подарок. В следующую неделю у нас был гуд чек. Тоже 60 долларов цена продукта, комплекс на месяц. Один покупаю, второй в подарок. И в этом месяце получилось то ли 4, то ли 5 недель, но не важно, в какую-то из пятниц я э, взял еще по акции вот такой Нутробуст Плюс. Смотрите, цена 50-60 долларов этого продукта. Один беру, второй в подарок. Итого я за вот эти 5 заказов затратил, ну, 5 умножьте на 70, грубо говоря, 350 долларов. 5 заказов. Я получил 10 продуктов которые реализовываю по 70 долларов 700 долларов 350 я вложил 350 я сверху заработаю плюс за g 5 еще за 5 заказов мне компания выплатит 20 долларов за этого клиента 20 долларов за этого клиента 20 долларов за этого клиента 20 долларов за этого и 20 долларов за пятого клиента 100 долларов и за то, что я 5 вот этих клиентов сделал в течение месяца, мне компания выплатит бонус еще 50 долларов. Итого еще я от компании получу 150 долларов. 300... 50 долларов чистыми зарабатываю за продажу этих 10 продуктов и 150 от компании. Вот таким образом 500 долларов может заработать абсолютно любой человек в TLC. Друзья, смотрите, я вам показал схему, как абсолютно любой человек, не строя сети, может только от продаж заработать 500 долларов за одну, за один месяц. Дополнительно. Задача Продать 10 продуктов, а продукты они разные. Вот видите у меня, можно делать, есть такие акции, можно купить, например, один заварной э, чай, детокс. Да, можно стим можно чагу сделать, 5 таких разных заказов. Можно нутробус только сделать, 5. И таким образом, задача за месяц заработать 500 долларов. Найти 10 клиентов, либо это может быть 2 клиента, 3 клиента, которые купят э, продукты для себя и для своей семьи. 500 долларов, чтобы заработать TLC, нужно продать 10 таких продуктов.